Всем доброго времени суток, дорогие друзья, это канал Макс Эффект. Любая хорошая история имеет право быть пересказана еще раз, но уже с другой точки зрения и в других декорациях. Одна из таких это история об Асторе Капони, светлейшего дожа Республики Венеции в игре Sims Medieval. Его главной целью было экономическое процветание и богатство Республики Венеция. А именно, чтобы все герои, которых он возьмет на службу, были богаты и ни в чем не нуждались. Асторре намеревался достигнуть этого при помощи торговли, дипломатии и шпионажа, не участвуя при этом ни в одной войне. Но в этом ему будет помогать его семья, которые займут посты наиболее важных людей в королевстве — Ой, то есть республики. Одним из первых, кого Асторры нанял себе на службу, был его родственник Ной Капони. Он, разумеется, возглавил новосозданную торговую гильдию, ибо какая торговая республика без торговли? Несмотря на то, что Асторры будет несменяемым правителем, он будет стоять на том, что правит республиканским государством. Сам никогда не будет носить короны, именоваться титулом лорд, король и так далее. Хотя технически в игре титул правителя нельзя никак переименовать. Но светлейший Дож, как и его подданные, ой, то есть граждане, будут это игнорировать. Во всех решениях Асторры будет советоваться с народом республики, а впоследствии учредит парламент. Только избравшись, Дош принял Венецию пустой и безжизненной. Благодарные граждане, избравшие его, конечно, возвели для Асторры дворец Дожий и здание торговой гильдии для Ноя. Но кроме них в республике была только пристань с одним кораблем, лобное место с лачушкой констебля и глубочайшей ямой, в которой жил зверь. И еще деревенька, в которой граждане Венеции уже начали неустанно работать и производить товары. Выйдя на крыльцо дворца Дожий, Асторры оглядел свои владения. И в его воображении на пустых лугах и холмах начали появляться кузницы, таверны, храмы, тренировочные площадки, стены и башни. Все необходимое для того, чтобы честные граждане Венеции чувствовали себя счастливыми и процветающими. Но всего этого еще предстояло добиться тяжелым трудом и умными решениями. После обустройства дворца у светлейшего Дожа еще оставалось достаточно денег, чтобы открыть торговые фактории в двух соседних странах – богатони, край знатных и зажиточных людей. Мастерландия, страна полная золотых рудников, и рук. Воодушевившись красноречием и далеко идущими планами Астора Капони, их правители добровольно решили примкнуть к республике Венеция, а сам Дождь любезно разрешил им жить вместе с ним в его замке. И тут вы меня спросите, почему с Венецией граничат не Италия и Хорватия, а какие-то непонятные выдуманные страны? Я же вам напоминаю, что это альтернативная история. Здесь все по-другому имена и события перетасованы, но идея остается прежней. Как только Астор стал дожим, так сразу начали вылезать первые проблемы. Хоть и он и был избран гражданами Венеции на свободных и честных выборах, в республике все еще оставались люди, которые сомневались в праве Асторры на власть. Поэтому ему было просто необходимо доказать, что он достоин править. Лучший способ укрепиться на своем посту ДОЖа – завоевать сердца и умы жителей республики. Конечно, для асторы это не составит труда. Первым делом он решил провести прием, чтобы узнать, есть ли у жителей республики какие-то проблемы, требующие решения. Сидя на своем троне, Дож подумал, что ему стоит подчерпнуть необходимые знания об управлении государством в книгах. К счастью, в деревенской лавке продавалось две книги общей стоимостью всего лишь 14 жалких симолеонов. Смешная цена для того, чтобы получить знания. Прочитав их, Астор рассобрался с мыслями и решил, что настало время прислушаться к народу и выяснить, что же им действительно нужно от Дожа. Астор решил произнести речь. Зачем же ему выяснять, чего они хотят, если он сможет убедить их хотеть того, чего хочется ему? Пообщавшись с придворными, Дош направился к своему письменному столу, чтобы написать речь. У него ведь так и не было инаугурационной речи перед вступлением на должность. Какой же республиканский правитель без инаугурационной речи? Отрепетировав речь перед зеркалом, он приказал приближенным пустить слух в народ, что он собирается выступить. Асторре был в полной готовности. Он вышел на городскую площадь и произнес перед собравшимся людом: Уважаемые граждане Венеции, дорогие друзья, давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Венеция становится одной большой семьей. Жители города с легкостью приняли правление Дожа. Они просто не смогли устоять перед продемонстрированными обаянием и честностью. Выступление пользовалось оглушительным успехом. Горожане слушали с открытыми ртами. Теперь они готовы подчиняться законам и беспрекословно служить своему избранному правителю. Еще один шаг на пути к процветанию Республики Венеция. После этого события поступающие в казну налоги увеличились вдвое, что позволило Асторра спонсировать строительство казармы рядом с Дворцом Дожей. В этой казарме поселился сэр Верца Кабони, рыцарь и правая рука светлейшего Дожа. За решение следующей проблемы, носившей кодовое название «Четвертый мясной поход», взялся лавочникной. Хороший торговец ищет оптимальное соотношение между предложением и спросом, а великий торговец ищет незанятые ниши на рынке и заполняет их. Жителям республики Венеция нужна была вкусная еда, но они не могли себе ее позволить. Когда выпадала свободная минутка, лавочник Ной мечтал о мясе. Он размышлял. Люди устали от безвкусного мяса. Знать набивает животы олениной и дичью, а простой народ рад. И жирному червяка, найденному в коши. вот бы мне найти способ снабжать простой народ доступным мясом, вкус которого понравился бы и дожу. Это же золотая жила. Но как это сделать, нужно подумать. Первым делом он обсудил мясо с простолюдином. Первая попавшаяся ему на пути темная личность Шауна поведала ему о том, что иногда по праздникам простой народ ест мясо домашней птицы, но это бывает нечасто. Чистолюбивый торговец загорелся мечтой разбогатеть, снабжая людей доступной едой, достойной быть на столе монарха. Ему необходимо было раздобыть образец королевского мяса. Для этого он подкупил слугу, во дворце Дожа, чтобы узнать, кто поставляет мясо во дворец. Оказалось, что Дожу Асторе мясо поставляет некий Дункан напрямую из Нямнями, кулинарной столицы известного мира. Простая и вежливая просьба, и Дункан дал Ною образец восхитительного королевского мяса. После Ной отправился в деревню, чтобы разузнать о наличии подобного мяса в местных лавках, и покорманули оно простолюдинам. Как и следовало ожидать, такое мясо простолюдины не могут себе позволить. Но и пришла идея написать письмо перспективному повару, который сможет приготовить королевское блюдо из дешевого мяса. Для этого он даже купил себе стол. Но чудеса этого мира таковы, что торговцу даже не потребовалось писать письмо. Он просто мог его отправить голубим через почтамт. Ну ладно, теперь у лавочника хотя бы был стол, на котором можно было сводить баланс. И теперь, когда письмо было отправлено, Ною оставалось ждать ответа повара. И пока ждет, ему следовало раздобыть разные виды мяса. До него дошли слухи о корабле с грузом мяса. И чтобы проверить их, лавочник Ной отправился на пристань. Прибыв туда, Ной обнаружил, что у корабля полно охраны. Похоже, груз более ценный, чем ему казалось. В дело вступил излюбленный прием торговца — подкуп. Когда толстый охранник получил от Ноя такой же толстый кошелек с деньгами, он любезно вручил Ною ключ от нижнего трюма. Забрав груз с мясом, Ной вернулся на рынок. Оказалось, честолюбивый повар по имени Карсон уже прибыл и заполонил всю комнату самой дешевой кашей, которую складывал прямо на пол. А точно ли это хороший повар, подумал Ной. Однако он не мог больше терять время и отдал привезенный груз мяса ему. Все, что ему оставалось – раздобыть большой запас дешевого мяса. До него доходили слухи, что городские нищие добывали еду в пещере. Это довольно опасно, поэтому не следовало отправляться туда без нужного снаряжения, вроде хорошей веревки и фонаря. Все это он нашел в деревенской лавке, всего за 29 шекелей. Набравшись смелости, он вошел в пещеру. И да, как ни странно, но мясо там нашлось. Хотя, конечно, мясом его назвать было трудно. Ной отдал его повару, и тот начал готовить. Но повар, не останавливаясь, продолжал готовить только самую обычную кашу. Но уже начинал жалеть о том, что нанял Карсона. Зато хотя бы будет что поесть. Спустя несколько попыток у него все же получилось приготовить 4 порции особенного мяса. Посмотрим, купит ли кто-нибудь это мясо. Первую партию он продал за жалкие 15 симолеонов. Вторую за 25. Торговец хотел найти предел, выше которого цену уже нельзя поднимать. Третья порция ушла за 35 симолеонов. Конечно, это мясо по душе всем горожанам, но это не показатель верно. Если мясо действительно удалось, то оно понравится и самому дожу Астере. Приглашу павара Карсона посмотреть на это. Давай, мсье Карсон, хватит заливать мой пол каши, пойдем кого дворец. «Угостим Астори нашим мясом». Попробовав стряпню Карсона, Асторы не мог сдержать эмоций. «Это мясо просто. Потрясающее. Я хочу еще. Если принесете мне все свое мясо, я щедро заплачу». Мне заплатят куда больше, чем удастся получить, продавая мясо горожанам». Подумал Ной. «Конечно, оно предназначалось именно горожанам». Торговец встал перед тяжелым выбором. Либо продать все мясо дожу, либо распродать его народу, как он изначально и планировал. Конечно, зарабатывание денег является главной целью этой партии. Но что скажут добрые люди Венеции, когда узнают, что их правитель забрал себе все вкусное и дешевое мясо? Все же для Капони процветание и благополучие граждан Венеции стоит превыше всего. Да, и к тому же, как известно, в средневековье каждый мог позволить себе обычную кашу из топора. А если в кашу добавить еще какой-нибудь ингредиент, хоть даже семечки или лук, то такое варево воспринималось как деликатес. Такой уж неприхотливый был тогда народ. Поэтому Ной отказал в просьбе своему сюзерену и забрал оставшуюся партию мяса у повара Карсона. Он был в восторге и в знак уважения поделился с торговцем секретными ням-нямскими рецептами, которым его научила бабушка Джоанна. Довольный собой лавочник отправился в деревню, чтобы распродать мясо на деревенском рынке. Ему было приятно осознавать, что он не только помог людям, но и заработал на этом кучу звонких монет. Что ж, теперь жители Венеции сыты и довольны. Торговля налажена, безопасность обеспечена. Но разум дожа асторы волновали мысли о том, что его стране не хватает главного – промышленности. Какой толк от торговца и рыцаря, если в стране нет чем торговать и чем ее защищать? Поэтому он принял важное решение. Королевству нужен кузнец, который будет изготавливать оружие и броню, которые можно будет продавать и использовать для обороны государства. После удачной сделки с мясом, который провернул лавочник Ной, у республики появились лишние деньги, которые пошли на строительство кузницы а кузнецом стал дальний родственник и давний знакомый Асторры – Леонардо Капони. Денег даже хватило еще на стены вокруг королевства, а доходов от пошлин с соседними странами хватило на возведение величественного зала, в котором светлейший дождь Асторры учредил парламент, состоящий из глав присягнувших государств. Республика Венеция росла и расширялась прямо на глазах. У правителя явно был талант. Но не все было так хорошо в Венецианской республике. По мере того, как королевство разрастается, править им становится все сложнее. Некоторые утверждают, будто образованный народ – путь к процветанию, но другие предупреждают, что просвещенными людьми управлять сложнее. Как же владыки республики Венеция следует поступить с тягой народа к знаниям? Так начинается задание «Опасные настроения». За его выполнение взялись Дош Сторра и Торговецной. Ной. Дош прослышал, что крестьяне ежедневно собирают на площади детей со всей республики, чтобы учить их разным наукам. Асторра рад этому. Он решил, что будет полезно поприсутствовать на уроках лично. Когда Дош пришел на площадь, до его ушей донеслись слова. Вот почему из щенячьих ушей выходят самые лучшие перчатки. Вещал, стоя на кафедре, наставник Такер. Запишите это, на следующей неделе будет контрольное. Заметив, что на его урок пожаловал сам правитель, учитель произнес. Дети, взгляните сегодня, у нас особый гость. Душа Асторы, ваш визит большая честь для всех нас. Когда лекция закончилась, Асторре подошел к Такеру и поблагодарил его за мудрое наставление. Наставник ответил. Благодарю вас, ваше превосходительство. Преподавание — это моя страсть. Полезной информации у меня в избытке. Мне бы еще побольше возможностей, чтобы мои уроки могли приносить больше пользы. Асторры понял, что если он поможет мудрецу деньгами и поддержкой, наставник Такер может принести большую пользу республике. Он решил помочь ему. Учитель попросил об одолжении. Его ученикам было бы очень полезно побывать во дворце Дожей, чтобы узнать, как управляют нашей республикой. Асторы, разумеется, разрешил и заодно заручился поддержкой торговца Ноэш, чтобы тот закупился тремя чернильницами и учеными книгами в тайной библиотеке за морем. Тем временем Такер и его ученики прибыли во дворец Дожей. Учитель строго-настрого предостерег учеников, чтобы они ничего ненароком не сломали, иначе их потомки и за три поколения не расплатятся. Потом Асторре показал им зал парламента. Хоть здесь пока было пустовато, дети разинули рты, когда увидели его. Экскурсия по дворцу очень понравилась детям, и они сердечно поблагодарили Доже. А сам Асторре увидел в этом полезное зерно. Если дети начнут ходить в школу, где им будет преподавать наставник Такер то они вряд ли станут преступниками, когда вырастут. Доставив чернила учителю, торговецной получил от него еще одну просьбу: поймать пять мышей в трактире Сухая Роза. Да, работать мышеловом, но еще никогда не доводилось. Но ради науки он был согласен и на это. Для этого ему пришлось пять раз ходить в деревню. Почему нельзя было сделать все за один раз? Непонятно. Отдав мышей Ной отправился на корабле в тайную библиотеку, где смог добыть подходящий учебник, чтобы дети смогли заниматься. Открыв его для интереса, Ной увидел много страниц с фактами, цифрами и наставлениями. Например, что кролики не умеют хранить тайны, или что от бородавок можно избавиться, закопав дохлую кошку на кладбище. Хорошо, что мы живем в это прекрасное время, когда можно найти ответы на все вопросы в подобных книгах какими же темными были люди раньше, когда еще не сумели собрать столько знаний. Ной отдал книгу Такеру и доложил Дожу о доставленных припасах для школы. Дож его поблагодарил и решил написать закон, согласно которому часть налогов должна идти на образование. Конечно, сейчас это урежет доходы Венеции, но в долгосрочной перспективе принесет ей еще больше денег. Республика Венеция радовалась новой школе, и наставник Такер стал почетным членом общества. Детей королевства ждало светлое и прекрасное будущее. После этого Дож раздумывал о том, чтобы нанять на работу еще одного профессионального человека, который помогал бы ему в ведении дел. Республика росла, и до Асторры начали доходить слуги и до Асторры, начали доходить слухи о тайных заговорах, что таятся среди его граждан. Проблема решилась, когда в Венецию на корабле прибыла Жоанна де Абена, известная шпионка. Она была наслышана о высоких управленческих навыках Асторры, да и к тому же, официально, по слухам, она питала к нему определенную симпатию. Она предложила ему свои услуги шпионки. Асторра с радостью согласился, особенно когда узнал, что она возведет шпионский корпус в левом крыле дворца Дожей на свои деньги. Ну что ж, у граждан Венеции есть еда, у них есть качественное образование, у них есть мудрейший правитель и его семья приближенных, что день и ночно думают о них. Что же им не хватает? конечно же, хорошего развлечения, до да такого, чтобы не только простые люди могли выпустить пар, но и того, в котором можно было бы заработать престиж для своей страны. В этой ситуации организация рыцарских игрищ как бы сама собой напрашивалась стать чемпионом, который выступит от имени Дожа Асторре, и всей республики Венеция вызвался сэр Верцо, рыцарь и правая рука правителя. По этому поводу светлейший Дош вызвал рыцаря к себе во дворец. Сэр Верцо немежко отправился на вызов. Это было нетрудно, идти-то не особенно далеко. Он преклонил колено перед своим сеньором. Хоть Астор и был польщен таким жестом, но тут же попросил его подняться. Он же не какой-то там лорд или король, он избранный народом правитель. Поэтому Дош спустился с трона, и они уже поговорили на равных. Асторе объявил. Я устраиваю в Республике Венеция большой рыцарский турнир. Сюда соберутся гости со всего света. Нам тоже следует выставить достойного бойца. Вы будете участвовать в турнире и надеюсь, что именно вы держите победу. Далее он направил верца к советнице Магриди, которая сказала, что Дож Асторы предоставляет оружие и доспехи для турнира. Нужно будет только забрать их из деревенской лавки. Кроме того, нужно будет встретить чужеземных гостей. Все это может пока подождать. Перед турниром у рыцаря, принимающей стороны, есть много других важных обязанностей. Подготовить ресталище, потренироваться в фехтовании, отыскать себе толкового оруженосца. В качестве такого оруженосца Верце выбрал себе Мартина. Молодого, неопытного, мечтательного паренька, грезящего о рыцарской славе. Сэр Верца сразу же начал его тренировать. Сначала на манекене, затем они устроили тренировочный бой, после которого оруженосец должен был отправиться за набором для укрепления доспехов. Но потом Верца заметил, что в его ежедневных обязанностях появилось задание тренировать кого-то в течение двух часов. Он решил потренировать паренька. А что, ему будет полезно. Натренировав мальчугана как следует, Верца наконец отпустил его и пошел встречать иноземных гостей. А по пути еще и заскочил в деревню, чтобы забрать оттуда рыцарские доспехи и королевский длинный меч. Только их надо было купить за собственные деньги. Хотя королевская советница говорила о них так, как будто бы это дар от дожа. Турниры турнирами, а деньги для Асторы это главная цель. На следующий день Верца в ежедневной обязанности получил задание охотиться в лесу. Он попытался это сделать несколько раз, но возвращался всегда только с ранами и ушибами. Что поделать, герой еще только первого уровня. Услышав о неудачах на охоте, Асторр тут же начал сомневаться, от а того ли человека он выбрал для защиты чести Венеции на рыцарском турнире. Но делать нечего, надо уже идти до конца. Вскоре запропастившийся оруженосец нашелся. Рыцарь увидел, как он беседует с хорошо одетым чужестранцем. Похоже, это один из соперников Верца на турнире подговаривал его на что-то. Сэр Верца сразу взял быка за рога. Оруженосец Мартин, вас только за смертью посылать. О чем это вы беседуете с этим сомнительным типом? Мартин что-то смущенно промямлил, но расфуфыренный господин вмешался в беседу лично. Этот сомнительный тип граф алан Следж из Багатони, а вы, видимо, и есть... Лучший боец Венеции, если бы я это знал, я бы не трудился нанимать вашего бестолкового слугу в качестве осведомителя. И тут внезапно граф Ален приставил меч горлу Верца, на что оруженосец смотрел с каменным лицом, как будто бы вообще ничего не происходит. Верца, разумеется, не стерпел такого и тут же вызвал негодяя на дуэль, но проиграл. Ха! «Ты жалок! В следующий раз мы сразимся на турнире! Я буду стоять над вами, принимая лавры победителя, и толпа станет рукоплескать моей победе!» Опозоренный и униженный Верца снова отправился в лес. У него все еще висела обязанность охотиться в лесу. На этот раз он вернулся весь израненный и с тяжелыми ушибами. «Я даже со зверями справиться не могу!» «Где уж мне турнир побеждать?» Со вздохом подумал он. Ковыляя и терпя адскую боль, он вернулся домой. И уже ложась спать, он сказал сам себе. «Нет, я должен победить на этом турнире, во что бы то ни стало. Я залечу раны, идеально подготовлюсь, натренируюсь. Я стану победителем!» На утро он купил себе целебных мазей, чтобы залечить раны и уже с полной готовностью и уверенностью отправился на ресталище. Турнир скоро должен был уже начаться, и рыцарь уделил себе время, чтобы потренироваться с манекеном. Первым его соперником был тот самый граф Аллен Следж. Это должен быть реванш. Верца хорошо подготовлен. В запасе у него теперь есть несколько приемов, которыми он может ошеломить противника. Он атаковал его в медленном танце, чтобы не тратить свою выносливость, и ударял рукояткой. И вот противник лежит без сознания. Гул крови в ушах стихает, постепенно сменяясь ревом толпы. Глядя на ликующих зрителей, сэр Верца успевает заметить мимолетный одобрительный кивок дожа. Путь к победе открыт. Чтобы чествовать рыцаря за эту победу, Асторре пригласил рыцаря к себе в зал парламента на пир. Там рыцарь подарил благосклонность прекрасной деве, выпил вкуснейшего Эля, отведал пресного хлеба с пылу с жару и отправился во свояси На следующий день предстоял второй раунд турнира. Нужно было выспаться. И на следующий день сэру предстояло сразиться с гуру Абадией. Это был сложный бой. Перед ним рыцарь не забывал про целебные мази для заживления ран и тренировки с манекеном. За эти тренировки он смог отточить новый прием, вихрь клинков, который успешно применял в бою против следующего противника. И вот Верца снова одержал победу. Гуру Абадия упал под натиском противника, а толпа разразилась ревом. Сыр Верца задыхался от усталости, но держался прямо. Он протянул руку противнику. После того, как гуру Абадия поднялся на ноги, победитель обернулся навстречу ликующей толпе. Доша Сторре, сияя, вложил ему кошель с деньгами и объявил, что сэр Верца одержал победу на турнире. Турнир закончился, но иноземные гости, заполонившие город, остались. Среди них было много цыган. Они устроили на городской площади праздник удачи. Здесь были азартные игры, волшебные предметы на продажу и возможность узнать будущее. Республика Венеция была в восторженном ожидании. Любой житель города мог посетить праздник и узнать, что сулит ему госпожа Удача. Из приближенных дожи на праздник решился пойти кузнец Леонардо. Но перед тем, как пойти на городскую площадь, Леонардо решил сначала немного поработать. На праздник он еще успеет сходить, ведь все равно цыгане планировали оставаться в городе еще несколько дней. Астор Капони не раз говорил, что именно кузнец Леонардо сможет привести страну к процветанию. Из всех героев, что уже нанял и еще наймет дождь, кузнецу легче всех зарабатывать деньги. С точки зрения прибыли, продажа изделий, вышедших из-под молота кузнеца наиболее эффективна, поскольку материалы легко найти, земля Венеции богата ценными минералами. Предметы легко изготовить, и они продаются за непропорционально большую сумму денег по сравнению со стоимостью самих материалов. Только для начала кузнецу необходимо научиться ковать нужные изделия, а для этого нужно усердно трудиться и повышать уровень кузнечного мастерства. Этим Леонардо и занялся, и даже на некоторое время забыл про праздник, на который хотел пойти, но вспомнил, когда ему нужно было доставить заказ горожанину на площади. Там было шумно, стояли палатки и игральные столы, реяли флаги. Леонардо подошел к распорядителю праздника Брадену и расспросил обо всем. Он рассказал ему обо всех развлечениях на празднике, которые они подготовили. Браден рассказал ему и про шатер предсказаний, где можно было узнать, что ждет в будущем, и про колодец желаний, и про азартные игры, где можно было испытать удачу. Леонардо решил хорошенько расслабиться на этом празднике и попробовать все. Сначала он кинул монетку в колодец и загадал желание, потом зашел в шатер. В шатре клубился дым и сильно пахло благовониями. Кузнец увидел в центре шатра женщину в длинном балахоне, которая сидела, наклонившись перед хрустальным шаром. Не поднимая глаз, она произнесла. Хотите, я прочитаю вашу судьбу по руке под Леонарда? Но бесплатно предсказывать цыганка, конечно, не хотела. Позолоти ручку, дорогой. Леонардо вынул из кармана кошель с 50 симолеонами и высыпал монеты ей в руку. Женщина в балахоне довольно улыбнулась и произнесла. Слушайте внимательно, Леонардо. Скоро... Вы получите огромное сокровище, которое вам не принадлежит. Смотрите, не упустите его, иначе потеряете друзей и останетесь в одиночестве. На душевном подъеме кузнец вышел из шатра. Ему оставалось только опробовать азартные игры. Он сел за один из столов, за которым уже сидел Браден, и они начали играть в карты. Проиграли несколько часов, но задание все никак не выполнялось. Леонардо уже проиграл большую часть из того, что уже заработал на кузнечной работе за последнее время, но задание все так же висело. Он садился за столы к другим игрокам, и они также играли, но задание никак не уходило. Он попробовал на следующий день, но все без толку. Он уже начал задумываться над тем, что если цыгане просто жулики и хотят вытянуть из него побольше денег, пока не решил сесть за свободный стол один и не сделать пару бросков кубиком просто так от скуки. И вот вдруг задание засчиталось. Леонардо выдохнул. Он уже начал думать, что околдован и вынужден вечно играть в карты с цыганами. Распорядитель праздника Браден объявил о начале турнира. Тот, кто дважды победит за игровым столом, того ждет особая награда. Сев за стол с одной из цыганок, он начал играть. Несколько раз они бросили кости, и вскоре ему повезло, и он смог выиграть два раза подряд. К нему подошел распорядитель праздника и вручил маленькую статуэтку Пегаса. От нее исходило таинственное сияние, и она была почти невесома. Леонардо немного полюбовался интересной безделицей, и потом убрал поближе в карман. Он еще не скоро о ней вспомнил, ведь вскоре с ним начали происходить странные вещи. Однажды, вздремнув ненадолго после долгого рабочего дня, он увидел сон. Видения карточных столов и хрустальных шаров смеялись пещеры с огромной кучей драгоценностей. Среди сверкающих кубков и золотых монет видна чешуя дракона. Леонардо не мог оторвать глаз от двух роскошных самоцветов. Прячась за украшенным самоцветами троном, Леонардо осторожно взял огромный рубин. Дракон так и не проснулся, и Кузнец благополучно убежал с добытым сокровищем. Проснувшись, он обнаружил, что Голубь принес письмо от Дожи. Он хотел, чтобы Леонардо явился при первой же возможности. На записке стояла пометка «Срочно». Кузнец знал, когда вызывает дождь, задерживаться нельзя. Когда он вошел во дворец Дожи, к нему тут же подошел Асторре и вручил мешочек с золотом со словами. Здравствуйте, Леонардо. В этот чудесный день я с радостью сообщаю, что за ваши моральные качества и неоценимую службу Республики вам присваивается звание гражданин века. Леонардо был вне себя отчасти. Он тут же побежал к королевской советнице Магридиш, чтобы разузнать у нее, какие привилегии предусмотрены для этого звания. Советница ответила, что как гражданин Века, Леонардо имеет право пользоваться королевскими удобствами, включая личную ванну монарха и королевский гардероб. Также ему позволялось угощаться напитками из бочонка, и кроме того, по личной просьбе Дожа, она осчастливит его незабываемым объятием. Леонардо уже не знал, как ему радоваться, он сразу же кинулся обнимать советницу, но та с омерзением отстранилась. Алло. Неловко вышло. Ну ладно, используем другие королевские удобства, раз уж мне можно. Только почему королевские? Мы же республика, у нас ведь нет короля. Леонардо поднялся на второй этаж и залез в ванну. Пока он мылся, его не покидало чувство, что будто сейчас в купальню кто-то зайдет и скажет ему выметаться прочь. Но время шло, никто не заходил. Вымывшись дочисто, он прихорошился перед зеркалом и пошел попробовать королевское вино из бочонка. Ему так понравились все эти удобства, что он решил разузнать, не положено ли ему еще что-то, как гражданину века. Советница предложила ему вернуться на праздник удачи и испытать судьбу, играя в азартные игры. Вернувшись на площадь, Леонардо обнаружил, что она пуста. Цыгане уехали, и никаких столов, флагов и шатров уже не было. «Праздника как не бывало! Как это возможно? Что тут вообще происходит?» Тут рядом оказался констебль Винстон. Он откашлялся и официальным голосом зачитал, что написано в свитке. Кузнец Леонардо, за преступление против республики, за жестокое убийство нескольких селян и осквернение священной земли, а также за ограбление королевской казны вы приговариваетесь к казни в яме. «Да примет смотрящий вашу душу!» С этими словами он повел Леонардо на судное место и посадил в колодки. Леонардо просидел в колодках очень долго, часы, дни, недели, он и не знал сколько. Простые зеваки проходили мимо, швырялись тухлыми яйцами и помидорами ему в лицо. Даже сама королевская советница Магрида подошла, бросила в него помидор и как ни в чем не бывало произнесла. «Что такое?» «Почему кузнец Леонардо под арестом? Ведь его только что назвали гражданином века, а не кормом для зверя». После этих слов Констебль освободил Леонардо. Советница сказала, что, кажется, понимает, в чем тут дело, и пригласила его во дворец. Во дворце она вручила ему странную книгу под названием «Волшебные побрякушки и проклятые идолы». Она попросила прочитать ее и никому о ней не рассказывать. На древних страницах кузнец увидел пугающие картины. Вот изумрудное кольцо, открывающее портал в другой мир. На другом рисунке изображен золотой сундук, из которого бьет огненный луч, истребляющий целую армию. Наконец Леонардо увидел то, что искал — серебристую фигурку Пегаса, с одной стороны окруженного золотым светом, а с другой — мрачной тенью. Надпись гласила. Роковая реликвия, опасный артефакт, меняющий судьбу своего хозяина. Избавиться от него можно, лишь проиграв его в азартной игре. И тут он все понял. Череда его удач и проклятий была связана с Пегасом, которого подарили ему на празднике. Ему нужно было срочно от него избавиться. Поэтому Леонардо решил проиграть его Магриде. В отместку за то, что она отказалась с ним обниматься и бросила в него тухлым яйцом. Хвала смотрящему, наконец-то удалось отделаться. Теперь можно было расслабиться. После праздника престиж республики Венеции повысился еще сильнее, и все новые и новые торговые караваны и корабли отправлялись в его гавань. Вскоре поступлений стало так много, что дождь смог вложиться в новое здание, лечебницу, лекарем в которой стала работать его родственница Камилла Капони. Асторра после последних событий решил устроить себе небольшой перерыв отдел внутри страны и отправиться в путешествие в дальние страны, чтобы повидать мир, познакомиться с новыми людьми. Пока он отсутствовал, в стране необходим был тот или та, кто заменит его на посту Дожа. Этим человеком вызвалась стать Жоана де Абена, недавно нанятая шпионка. Даже в средневековье спецслужбы имели доступ к такой власти, которой не было у королей и лордов. А если такой человек вставал во главе государства... Дождь заканчивал приготовление к поездке и ждал, когда во дворец прибудет Жоанна, чтобы официально передать полномочия ей. Не сожгите республику дотла, пока я в отлучке. Первым делом в новой роли Жоанна, конечно же, села на трон. Седалище было столь удобным, будто бы она специально родилась, чтобы сидеть на нем. Вот это жизнь, когда устану восседать на троне, надо выйти в народ и сообщить, что я все держу под контролем. Когда Жоанна вышла на площадь, ее чуть не стошнило от стоящей там вони. Одна из горожанок поведала, что на корабле находится куча тухлого сыра, от него и такой запах. Шпионка решила сходить и проверить самостоятельно. Да уж. Неужели правитель государства должен решать такие проблемы? По пути Жоанна замечала на себе странные взгляды, а до ее ушей долетал шепоток, что городской глашатой Басилея распускает о ней гадкие сплетни. Даже в средневековье средства массовой информации были серьезной силой, которой приходилось считаться даже правителем. На пристани запах был сильнее. Жоанна заткнула себе нос, поднялась на борт корабля и благополучно вернулась из корабельного трюма, наполненного удушливой вонью. Жадно глотая свежий воздух, она раздумывала, что ей делать дальше и как правильно поступить с вонючим сыром. Я брошу это исчадие сыроварения туда, куда обычно бросают ненужные вещи. В яму. Но для начала надо было сделать с этим сыром что-то удобоваримое, чтобы зверь не выкинул его обратно. Но противнее сыра были только осуждающие взгляды горожан, и местной глашатой была этому виной. Вы не дождь! узурпатор, узурпатор. Я не успокоюсь, пока вас не изгонят из республики за измену. За это Жанне захотелось действительно изгнать ее из города или отправить в яму вслед за вонючим сыром, но сладкий пряник был бы более правильным в этой ситуации, чем жесткий кнут. К тому же мог сработать эффект Барбары Стрейзенд, и запрет информации, который распространяет Глашатай, привел бы к тому, что у нее появилось бы больше последователей. Общение – ключ к каждой двери, и поэтому Жанна просто поговорила с Басилей, постаралась с ней подружиться. «Теперь я понимаю, что вы благоразумный человек». Всем скажу, что не стоит беспокоиться из-за того, что вы на троне. Справившись с этой проблемой, Жоанна отправилась готовить приманку, потому что запах вонючего сыра начал уже дико расстражать. Случай с глашатаем доказал Временной правительнице, что с простым народом надо быть построже, то и дело она останавливала прохожих на улице и заставляла говорить сведения, не замышляет ли в республике кто-нибудь что-нибудь недоброе, угрожающее спокойному процветанию республики Венеция. Бросив пресловутый сыр зверю в яму, Жанна вздохнула спокойно. Наконец-то она избавилась еще от одной проблемы, доставлявшей ей головную боль. Шпионка уже начала думать, что все проблемы позади и можно расслабиться. Но вернувшись в замок, Жоанна с ужасом обнаружила, что придворные вместе с чернью устроили пирушку с танцами и музыкой. Королевская советница Магрида тут же бросилась к заместительнице Дожи и начала причитать, что толпа простолюдинов слоняется по дворцу, что республика превращается непонятно во что и что необходимо что-то предпринять. В это время почтовый голубь доставил сообщение от Асторры о том, что скоро его поездка завершится, и он надеется увидеть республику в том же виде, в каком она была до его отъезда. Оторвав глаза от письма, Жанна огляделась вокруг. «Асторры скоро вернется, и если он увидит в своем дворце этот хаос, что он подумает о ней, как о правительнице?» Жоанна приказала всем простолюдинам немедленно убираться из замка и отправляться в поля, где им и место. Прочь отсюда, кутилы подзаборные. Да-да, вы метайтесь. Селяне поворчали немного, но все же освободили замок. А Жоанна размышляла о том, что неплохо было бы подарить что-нибудь Дожу по его возвращении в качестве приветственного дара. Она как раз ходила в лавку и нашла подходящий товар, который так и назывался приветственный дар. К этому времени Асторо уже возвратился во дворец и Жанна отправилась к нему. Она встретила его со всем радушием, на которое только была способна, и рассказала ему обо всем, что случилось в его отсутствии. Асторо был доволен хорошо проделанной работой своей шпионки. Вы отлично справились с обязанностями и доказали свою преданность. Я всегда могу рассчитывать на вас, Жоанна. Во время своего путешествия Асторо посетил несколько зарубежных стран. Он всерьез задумался о том, чтобы расширять торговлю и влияние Венеции на эти государства. Но прежде следовало все же решить дела внутри своей страны. Он еще не построил все, что хотел построить. Например, в Венеции до сих пор не было храмов. Вера в смотрящего была важна, наряду с верой в своего избранного правителя. Он направил некоторую сумму денег на строительство Петрианского монастыря а священником в нем стала Флора Капони, его дальняя родственница. Еще в молодом возрасте эта девушка решила отречься от всего мирского и посвятить свою жизнь служению смотрящему. Самый подходящий кандидат на должность петерианского священника. Вскоре ей на пару с лекарем Камиллой пришлось столкнуться с проблемой. В республике появился человек, который серьезно болен. Казалось, будто бы он притянул к себе все болезни, которые только можно. Увы, этому больному уже ничем нельзя было помочь. По правде говоря, удивительно, что он не скончался раньше. Единственное, что оставалось, подготовить его к переходу в мир иной. Конечно, можно было бы попробовать его вылечить, но для этого нужен был яковицкий священник. А в республике, увы, пока такого не было. Но все же можно было добиться того, чтобы его душа спокойно отправилась на встречу со смотрящим, а тело отправилось на изучение науки. Как только лекарь Камила услышала слухи об несчастном больном, так тут же отправилась на встречу с ним. Зрелище, которое она увидела, было печальным. Бедный, умирающий больной по имени Джин выглядел жалко. Бледная кожа, болезненный вид и еще какие-то мелкие частицы летали вокруг его головы. Страшно было даже говорить с ним, вдруг он заразный. Но Камилле показалось, что на вид он не такой уж и больной. Ясное дело, она была еще первого уровня и могла не понять некоторых очевидных вещей. Камилла осмотрела его и пришла к выводу, что, увы, наука не в силах ему помочь. А вот он может помочь науке, если завещает свое тело для исследований. Но как его убедить? Камилла сказала ему, что после смерти его тело может стать заразным, и единственный способ избежать эпидемии – передать тело науке. Конечно, ему это не понравилось. Лекарь решила поговорить с ним позже, когда он все обдумает. Джин, умирающий, пришел в Петрианский монастырь. Настоятельница Флора решила, что это отличная возможность утешить его словами. Услышав, что хочет сделать Камилла, Петрянка посчитала, что это слишком грубо и кощунственно так поступать с человеком. Она сказала, что благодать смотрящего может исцелить любые болезни. Пусть она не лекарь и не может исцелить его, она может хотя бы дать ему надежду. Но какое огорчение Джин, видимо, воспринял всерьез слова Флоры и ожидал, что благодать смотрящего исцелит его. Теперь бедняга совсем пол духом. Флора терялась, как его можно приободрить, не давая ложных надежд, но и не говоря суровую правду. Она поведала больному, что по-настоящему общение со смотрящим начинается после смерти. Пусть хотя бы так он обретет покой. Лекарь Камилла снова поговорила с Джинном и решила, что единственным способом уговорить его будет запугивание. Она поведала, что читала в архиве о том, что эта болезнь передается по наследству, и если пациент хочет обезопасить своих детей, то нужно завещать тело лекарю. Джин, умирающий, согласился. Он рассказал об этом встревоженной Флоре. Пусть его выбор был вынужденный, но все же это его выбор. Да примет смотрящий его душу и тело, пусть и по частям. Бедный больной снова вернулся в лечебницу. Он уже так устал от всего этого конфликта между наукой и религией, устал от этого мира. Его сил хватило лишь на то, чтобы сказать «Я готов», и он упал замертво. И мрачный жнец впервые посетил Республику Венеция. Да, печальный конец печальной истории. Жаль, что не получилось вылечить его. Для этого за дело должен был взяться яковицкий священник, поэтому Дожь приказал построить Яковицкий собор рядом с Петрианским монастырем, а возглавил его Никола Капони, рыцарь яковицкого священного ордена, ведущего борьбу с неверными. Кстати говоря, к этому времени во всех профессиях было заработано уже более 25 тысяч симолеонов. Но этого было пока что еще недостаточно для того, чтобы считать цель по-настоящему выполненной. Пока что для выполнения цели мы продолжаем выполнять задания, которые сулят наиболее дорогое вознаграждение. Конечно, до тех пор, пока не прокачаем кузнеца до нужного уровня, чтобы он мог делать дорогие изделия. Тем временем, новой ковидской церкви требовалось пройти некую проверку на святость. Храм был построен, но теперь от главы местной общины требовалось как можно шире распространить влияние яковицкой церкви среди жителей королевства. Я сказал королевство, ну я хотел сказать республики, да, конечно, республики. К тому же яковицкая инквизиция всегда внезапно, и поэтому город государства Яковития внезапно отправил в Венецию инквизиторшу по имени Констанс. Пастор Никола пошел встретить ее у главных ворот. Констанс была очень строгой, она даже специально носила балаклаву-палача, чтобы казаться более грозной. Когда ее встретили, она тут же направилась по городу с обходом. Первым делом она зашла на городскую площадь, и тут же, как назло, некий Дуайн-плотник начал насмехаться над Никола. Инквизиторша разочарованно покачала головой. «Если обычный горожанин может себе позволить так говорить пастырю в лицо...» то это значит, что Яковитскую церковь в Венеции люди совсем не боятся. Констанс пошла дальше, в сторону собора. По пути она оценила яму со зверем. Наверняка у них в Яковите таких нет. Собор ей также очень понравился. Архитекторы хорошо постарались над ним. Она послушала проповедь пастора Никола и после подошла к нему и вынесла свой вердикт. Эта церковь внушает уважение к смотрящему, но не ужас. Ей еще далеко до высоких идеалов, которые ставит Совет Кардиналов. Поэтому от Никола требовалось, чтобы он обратил больше людей в яковицкую веру, осветил собор и очистил его от злых духов, а также еще требовалось найти священную реликвию, которая поможет людям узреть силу церкви. Пастырь взялся за выполнение этих целей. Сначала он вознес молитву смотрящему, чтобы он указал ему путь к реликвии. Затем осветил колодец и набрал из него освещенной воды. Как же удобно, когда ты можешь освещать воду, и она тем самым повышает свою стоимость. Потом он отправился на площадь и по пути старался обращать свою веру каждого встреченного человека. На площади все еще ошивался Дуайн-плотник. Кажется, он может помочь с выполнением сразу двух заданий. Подскажет, где найти реликвию, и заодно изменит свое отношение к яковицкой церкви, перестав подрывать ее авторитет. Но Дуайна мучила какое-то горе, и он был даже не в силах сам себе налить напиток из бочонка. Никола налил Эля в кубок и подал его плотнику, но чуть не обронил кубок, успев поймать его в полете. Надо же, как Эль не расплескался! Но даже дармовая выпивка не склонила Дуайна на нашу сторону. Николу еще надо было с ним подружиться. Как хорошо, что дружбу в республике Венеция можно завязать в пределах одного дня. Увидев Никола друга, Дуайн признался, что у него в жизни не все хорошо, и он не совсем справляется. Со всеми жизненными проблемами помогает справиться простое и действенное прикосновение смотрящего, которое Никола успешно применил на плотника и проводил его в собор. В соборе он осветил все святой водой, атмосфера внутри сразу стала лучше, воздух свежее, а свет, льющийся сквозь витражи, ярче. В этой приятной прохладе и сырости он снова подошел к Дуайну, чтобы поговорить с ним и выслушать исповедь. Он поведал, что в детстве ему встретился человек, которого пырнули ножом бандиты. Умирая, он заглянул ему в глаза и сказал «Отнеси это яковицкому священнику». В кустах лежал мешок с человеческим черепом, а ему было так мало лет, и совершенно непонятно, что делать. Дуайн передал таинственный череп Никола. Оказалось, что это череп Дави, известного яковицкого святого. Яковицкий собор получил подходящую реликвию, а Дуайн получил отпущение грехов, за что был очень благодарен. Все задачи, которые поставила инквизитор Констанс, выполнены. Пришло время рассказать ей, чего Никола удалось добиться. Она, как и прежде, стояла у входа в город. Никола пришел к ней и сказал, что пора принимать работу. Она снова пошла в свой обход. Сначала она пришла на городскую площадь. Там уже был Дуаен, который рассыпался в благодарностях перед Никола и клялся в преданности ковицкой церкви. Инквизиторша была довольна. Далее она направилась в собор. Она тут же почувствовала разницу. Земля окроплена святой водой, а собор очищен от злых духов. Потом Никола показал ей найденную реликвию. Констанс была поражена тем, что удалось найти давно потерянный череп Давия. Она расценила это как добрый знак. Затем Никола прочитал проповедь. На этот раз Констанс была довольна и обещала дать ему высокую оценку в Совете Кардиналов. Задание было выполнено. Пришло время для следующего задания, которое называлось Восточные сказки. В республике появилась восточная знахарка, которая предлагает всем желающим чудесные средства от всех болезней. Тайны Востока всегда вызывают большой интерес, поэтому многие с готовностью поверили всему, о чем говорила чужестранка. Но нашлись и те, кто усомнился в полезности ее снадобий. Лекарь Камилла Захотела тщательно изучить лекарства, которые предлагает эта женщина. Ведь нужно всегда искать новые способы борьбы с болезнями. А вдруг эти зелья действительно помогают? Закончив свои основные дела, Камилла вышла на городскую площадь, чтобы поговорить с таинственной восточной женщиной. Ее звали Лорана. Она говорила всем встречным на площади. Всего один флакон навсегда изменит вашу жизнь вы станете сильнее, быстрее, здоровее и забудете о хворях и болезнях. Конечно же, Камилла восприняла ее как очередную мошенницу и вернулась в лечебницу к своим обычным делам. Но там ее ждали двое страдающих селян, которым нужно было лечение. Она осмотрела их, симптомы были незнакомы. Это была какая-то необычная болезнь. Архив не дал никаких зацепок. Поэтому Камилла решила опробовать простые целебные бальзамы, которые она назначала всем другим больным. Реакция явно отрицательная. Бедняги просто свалились в обморок. От безысходности лекарь обратилась за помощью к восточной знахарке. Лорана передала Камилле образец своих лекарств, после чего как-то подозрительно расхохоталась. Камилла еще больше погрузилась в подозрение и недоверие. Но что поделать, у нее не было другого выхода. Одна вернулась к больным селянам и ввела снадобье прямо в Вену, как и проинструктировала восточная знахарка. И да, действительно, симптомы исчезли. Похоже, лекарство сработало, так что Камилла решила заказать у знахарки партию лекарств, чтобы иметь возможность лечить загадочную болезнь, если она проявится у других граждан республики. Лорана назвала цену в 50 золотых. Не очень много, так что кровопускательница согласилась заплатить. Деньги переданы, и заказ уже был в пути. Камилла с улыбкой вернулась в лечебницу, чтобы подождать, когда прибудут зелья. Но вернулась, лекарь сразу перестала улыбаться. Все больные, которые были так чудесно исцелены, опять были здесь, и все симптомы на лицо. Причем несчастным стало гораздо хуже. Камила поняла, что ее одурачили. Зелье действовало очень недолго, как раз хватает, чтобы расплатиться со знахаркой. Но теперь болезнь снова вернулась. Лекарка решила поторопиться, она надеялась еще успеть застать на площади проклятую обманщицу. Но как и следовало ожидать, ее и след простыл. Камила и не знала, что ей теперь делать с полной лечебницей больных горожан и кучей бесполезных зелий. Снова возвращаясь в лечебницу, кровопускательница раздумывала о том, что хоть зелье восточной обманщицы не являлось лекарством, все же оно останавливало симптомы на время. То есть, какой-то из компонентов этого зелья действительно помогал от болезни. Милла раздумывала над тем, как бы ей выделить этот компонент и усилить его. Она посоветовалась братом Дином, ее коллегой и помощником по лечебнице. Он сообщил, что зелья прибыли. И предложил соединить эти восточные чудо-зелья с обычным слабым целебным бальзамом, которым они лечат всех больных. И тогда результат точно будет то, что надо. Камила решила последовать его совету. А также еще добавила в рецепт полынь и смел корень. Это были редкие ингредиенты, так что пришлось сначала их поискать. И вот. Улучшенные версии восточных зелий были готовы. Камилла прописала их больным, и да, они помогли. Больные выздоровели. И теперь, когда лекарь понимала принцип действия, оставалось изготовить еще более сильное снадобье. Эти снадобья были схожи по действию со слабыми целебными бальзамами, но были сильнее, поэтому с легкой руки Камиллы они были названы средними целебными бальзамами. Еще какое-то время ушло на сбор необходимых трав, и Камилла сделала партию таких целебных бальзамов. Теперь никакая болезнь не страшна гражданам Республики Венеция. Ну, почти никакая. И теперь здоровым венецианцам не хватало лишь двух вещей. Хороших развлечений и вкусного Эля. Асторе принял важное стратегическое решение. Он построил таверну в городе а бардом в ней стала Рикарда, давняя знакомая Асторре. Я по ошибке назвал ее Камиллой, но она на самом деле Рикарда, не сомневайтесь. Следующая проблема, которую предстояло решить, не могла быть решена без совместной деятельности Дожа Асторре и шпионки Жоанны. Править Республикой Венеции ответственная задача. Иногда Дож просто сидел и слушал скучные прошения, но иной раз случался грандиозный скандал, который мог посеять раздор во всем королевстве. Доша Сторе обнаружил, что его советница состоит в романтической связи с дочерью одной высокопоставленной особой из богатони. Кроме того, что это сам по себе международный скандал, так еще и международный скандал, в котором замешаны однополые отношения. Общество республики хоть и было процветающим и развитым, но оно все еще оставалось средневековым. А это значит, что современная толерантность ему была еще просто неведома. Единственное, что могло отвлечь граждан Венеции от обсуждения этого международного скандала – это война. Конечно же не настоящая, сторы ни с кем воевать не собирался. Он и его наперсница решили просто разнести слух по всей республике о том, что близится война с неким выдуманным королевством. Я решил подробно не останавливаться на этом квесте, так как все, что мы там делаем, это ходим по городу и разносим слухи. Ну еще в начале Астора отправил советницу в деревню, и она ушла туда до конца квеста и стала недоступна, хотя она нужна была Жанне для того, чтобы выполнить обязанность передать военные планы. По результатам этого задания Асторра и Жоанна перешли через пятый уровень, при том, что максимальный уровень героя десятый, Асторра стал называться великим, что не могло не тешить его чувство собственного достоинства и ощущение того, что он ведет республику по правильному пути. И вот будто бы сам смотрящий решил проверить величие даже Асторра на стойкость подкинула ему испытания, которых сулило стать по-настоящему судьбоносным. В пещерах под городом завелся дракон. Драконы – самые могущественные существа на свете. Чтобы победить дракона и спасти Республику Венеция, потребуется неимоверная храбрость, сила и даже волшебство. Убить дракона вызвался сам Асторра. Только он мог бы это сделать. Да он и не уступил бы такую честь какому-нибудь рыцарю. Для победы понадобятся разящее оружие и крепкие доспехи. Поэтому кузнец Леонардо согласился помогать правителю в этом нелегком деле. К тому же будет возможность прокачать их обоих как можно сильнее. Тут Астор решил, что выполнение этого задания можно немного затянуть и не действовать, пока не будет появляться мудлет о медленном выполнении задания. Дракон никуда не денется, но зато за время, которое удастся выиграть, Асторос сможет лучше подготовиться к бою с ним, а кузнец успеет научиться делать более качественные и дорогие изделия. Это ключ не только к победе над драконом, но и к выполнению всей глобальной цели по процветанию и богатству республики. История о том, как Астор Рекапони в сотрудничестве с кузнецом Леонардо победил дракона, войдет в легенды. Сквозь века люди будут рассказывать друг другу эту историю так. Когда дракон поселился в республике Венеция, люди переходили на шепот, чтобы не навлечь на себя беду. Узнав, что сельский житель Дункан и другие жители были атакованы в пещерах, Асторры понял, что пора действовать. Кому, как не ему, по силам было справиться с этим ужасным врагом? На кого еще могла надеяться республика Венеция? Асторры направился на площадь, где увидел того самого Дункана, который весь обгорел под огненным дыханием дракона и лишь чудом спасся. Он сказал, «Ах, Дош, острый великий, это было ужасно. Мы бродили по пещере, разыскивая мясо». Случайно мы забрели в большой зал, где лежали сокровища. И тут лары перекусили пополам, а рог сгорел, как мотылек в пламени свечки. Мне чудо удалось выбраться. Умоляю, сделайте что-нибудь. Даже если раньше Астор мог сомневаться, то сейчас он точно поверил, что это правда. Республика Венеция — это его дом, и его долг — его защищать. Но в одиночку ему было не справиться, и он решил обратиться за помощью к кузнецу. Когда Леонардо услышал рассказ о драконе, он тут же вспомнил о том, что однажды дракон появлялся в Багатоне, и тогда с ним быстро расправились. Тогда Асторре велел ему садиться на корабль и выяснить, как богатонцам это удалось. А сам Асторре решил взглянуть на этого дракона. Ему хотелось знать, с чем придется иметь дело. Доша осторожно подошел к пещере. С самого детства ему хотелось увидеть живого дракона. Но, похоже, Асторра не проявил достаточной осторожности. В темноте он наступил на что-то. Подняв голову, он увидел волну пламени, стремительно приближавшуюся к нему. Он бросился на утек и полетел что есть духу. К счастью, ожогов удалось избежать. Пожалуй, следовало обзавестись защитой от огненного дыхания дракона, прежде чем лезть к нему. Тем временем, Леонардо вернулся из богатони. Там он выяснил, что для уничтожения крупных тварей, богатонцы успешно использовали оружие, усиленное холодом. Леонардо решил попробовать сделать такое оружие. Вернувшись в кузницу, он принялся ковать легендарный меч под названием Драконобой. Днем и ночью трудился кузнец. И когда же он выковал его, это был ледистый клинок Сверкающий магическим инием, Становящимся заметнее при приближении дракона Дождь лично пришел в кузницу Чтобы забрать этот клинок И заодно спросил Как можно защититься от огненного дыхания дракона Кузнец понимал, что будет непросто Подобрать такую защиту Которая даст время нанести смертельный удар Он отправился в деревенскую лавку Где отыскал подходящую книгу Драконы, ящеры и виверны и пока кузнец искал в ней ответы, Дош в это время испытывал свой новый меч драконобой на тренировочном манекене. Этим мечом махать было совсем непросто, Асторе потребовалось много тренировок, чтобы не получить обморожение, и когда он был уверен в том, что меч сидит в руке как в влитой, он решил испытать его на лесных дракончиках. В это время Леонардо вычитал в книге про огненный щит, который мог обеспечить надежную защиту, в которой нуждался Астор. Он выковал огнестойкий щит и передал его Дожу, который к тому времени уже натренировался на лесных дракончиках. Леонардо пообещал, что теперь пламя не причинит ни малейшего вреда. В противном случае он пообещал вернуть деньги. И вот Астор снова в пещере дракона. На этот раз вооруженный драконобоем и огнестойким щитом. Есть лишь один способ выяснить, выдержит ли его щит жар драконьего пламени. Дракон будто бы уже поджидал правителя и окатил его еще одной волной своего дыхания. Огнестойкий щит против огня не выстоял, а пришлось спасаться бегством. Весь в ожогах он вышел из пещеры и направился домой. Прошло время, прежде чем его ожоги зажили. И тогда он потребовал объяснения от кузнеца. Леонардо пообещал, что сделает новый щит. И сделал. На этот раз он назвал его огнеупорным. Это звучало надежнее, чем огнестойкий. А Сторре получил новый щит и снова направился к пещере. На этот раз он был уверен, что уж точно победит дракона. С колотящимся сердцем он приблизился к логову дракона. Вот оно, главное испытание в его карьере. Он сделал несколько глубоких вдохов и решительно шагнул вперед. Асторра был окутан пламенем, но его защита не поддавалась. Теперь настало время для атаки. Он бросился вперед и нанес мощный удар верным драконобоем. Удар попал в цель. Дракон заревел от боли, и Асторра ощутил на себе шквал ударов крыльями, хвостом и лапами. Асторы едва не выронил драконобой, но лишь стиснул зубы и нанес еще несколько точных ударов. Дракон был повержен. Дош Асторы Великий был награжден тем, что его роковой порог стал легендарной чертой характера. Ранее он был азартным игроком и всегда испытывал упадок настроения, когда долго не играл. Теперь же это в прошлом. Он стал физически силен, подобно легендарному Гераклу. Теперь он будет почти всегда одерживать победу в битве и спорте. Радуйся, Республика Венеция, больше твоим жителям ничего не угрожает. За время, пока Астора и Леонардо действовали совместно, чтобы победить дракона, Республика Венеция стала еще богаче. Герои смогли скопить у себя более 50 тысяч симолеонов, а сами Дож и Кузнец очень сильно повысили свой уровень. Победа над Драконом принесла республике большую славу и богатство, которого хватило на строительство башни Мага, в которой поселилась Фредерика. А на сдачу Астора еще заключил союзы с пятью зарубежными странами. Половина пути пройдена, но осталось сделать еще многое на пути к процветанию и богатству Республики Венеция. Об этом мы расскажем уже в следующей части нашей хроники, которая уже находится в работе. На создание этого видео ушло очень много времени и сил. Если вам оно понравилось, не поскупитесь поставить лайк и подписаться на канал. А еще очень прошу вас поддержать выход следующего видео материально по ссылке в описании. Как вы знаете, сейчас на ютубе монетизации практически нет и видео делаются на чистом энтузиазме. Всех задонативших я упомяну в заключительной главе приключений Асторре Капони. Всем до скорых встреч и да пребудет с вами Смотрящий.